Так, друзьями, всем привет. Сейчас камеру настроим. Итак, в сегодняшнем видео хочу вам показать подбор автомобиля. Подбор автомобиля уже состоялся, да? Я знаю, что за автомобиль мы нашли, но есть такой нюанс, да? Когда я брал, когда я брал подбор автомобиля, я изначально знал то, что это сложно это тяжелый подбор. Почему? Объясняю. Значит, какая стояла задача? Задача стояла найти Льворг, Subaru Льворг. Почему он сложен? Потому что бюджет на автомобиль по низу рынка. Прям, ну, реально по низу рынка. 1 миллион. Один миллион. 150 тысяч рублей. Задача найти машину с пробегом до 120 тысяч. Но ну, как бы я изначально догадывался то, что пробег все равно он будет оговариваться. А 120 тяжело, да, для, для такого бюджета. Либо там будет конкретно завертон. А, комплектация. неважно какая. Цвет. Не важен какой. Ну, Состояние должно быть за эти деньги хорошее. Изначально думал да то что как бы найдем там возможно кунуть эрочку да с пробегом 1120 130 возможно там какие-то окрасы будут, короче говоря, сто процентов. Вот. А в процессе подбора бюджет немного увеличился, увеличился он до миллиона 200 тысяч. Стало полегче, полегче, но не все так супер. Всегда хочется найти машину, знаете, целенькую, в принципе, с нормальным пробегом, но еще и, в хорошей, еще и в хорошей комплектации. В общем, в этом видео посмотрите такие варианты, которые были. На самом деле их было немного, да, которые можно было предложить. Я уже отснял все, я вам покажу. В общем, присаживайтесь поудобнее, смотрите. Ну а для тех, кто еще не знает, чем я занимаюсь, я занимаюсь для новых зрителей канала, для не подписчиков, подписчики, а новые зрители, становитесь подписчиками канала, обязательно подписывайтесь на мой канал. Я занимаюсь подбором автомобилей в Владивостоке, есть несколько вариантов. Допустим, вы находите автомобиль на сайте drom.ru, сбрасывайте ссылочку, я проверяю вам автомобиль. Если нужно, я вам его отправляю. Также докомплектуем, пройдем обслуживанием, вплоть до постановки на учет, все сделаем еще один из вариантов, это поиск автомобиля под ключ, да, допустим, как сейчас то есть человек здесь не присутствует я еще автомобиль без подписчика, без вас, да а, ну, еще один вариант если вы хотите побывать в городе Владивосток да, потому что, ну, многие хотят, тем более сейчас весна, многие сюда едут а мы встречаемся с вами на авторынке зеленый угол, идем по рынку, смотрим автомобили, допустим, вот, ходите себе в Форестер денег у вас там 2 миллиона рублей, мы пройдем с вами по рынку Посмотрим все форики до 2 миллионов рублей, выберем, выберем а, из всех вариантов лучший вариант. Также, если нужно, сопроводим сделочку, там, поменяем масла и фильтры, вплоть до постановки автомобиля на учет. Но, друзья мои, на такую услугу нужно записываться заранее, за 2-3 за недели, лучше за месяц. Кстати, в подборах буду вам рассказывать про болячки автомобилей, да, про основные болячки автомобилей, вот, а какая болячка понятно автомобиль идет 4 воды болячка это ржавчина 4 вд машина не все многие автомобили приходят ржавенькие то есть нужно искать автомобиль автомобиль не ржавый а дальше болячка двигателей то же самое что на форе когда как вот эти там 20 двигателя течет лобовина есть такая тема есть такая болячка у этих двигателей дальше та же самая рулевая речка тоже болячка, тоже она подстукивает. И салимблоки передних рычагов. Это вот такие а, болячки, да. С чем придется вам столкнуться, кто хочет себе, субаря. Вот экземпляр. 2014 год, 3,5 балла. 3,5 балла есть крашеный элемент, пробег 112 тысяч. Симпатично так выглядит. На камерах, ноздря, бумаги, ходовые огни, штатное литье летняя резина повторитель бесключевой доступ и травяки. 170 кобыл здесь две трубы идет 112 тысяч пробег по стоимости он миллион двести. Вот здесь у нее какая-то тычка была, мятенькая, царапинка, что-то такое. Присутствует небольшой окрас. Это мелочи. По низу достойное состояние. Не идеал, не новая. <coughs> да, это знаете, я как смотрю, многие там подбирают автомобили. Идеал, блядь. Новая, друзья мои, новая это только на заводе. Сложный такой поиск, да, сложный поиск, то есть сейчас бюджет подняли до миллиона двухсот, изначально был миллион сто пятьдесят, тяжело, то есть на дроме там буквально по пальцам эти автомобили пересчитать, плюс добавилось несколько машин, которых нет на дроме, стоят на рынке, но там знаете, там даже предлагают страшные эти автомобили, там капец, блин. либо за вертона либо пробег там, 300 тысяч плюс. потихонечку смотрим выбираем то есть поиск такого автомобиля идет не в день ни за один день Да вообще поиск до 5 до 5 дней 14 год черный тоже такой красавец да красавец прям на камерах литье резина под но, знаете, я вот когда убираю автомобиль, понятно, что хочется, чтобы резина была бесключевой у него, крытой. Понятно, что резина хочется, чтобы была хорошая, да, но я такого у нет. Друзья, вы покупаете не камеру заднего вида, да, потому что у многих такие критерии, особенно у женщин. Вот, чтобы у меня была камера заднего вида. Не колеса, а покупаете автомобиль. И это все можно поменять. Такое состояние по низу. Есть, конечно, нюансы. Есть. Миллион сто двадцать. Он стоит. Вот. Но у него пробег. Пробег. Шторка, подсветка. Кто-то сидел уже, смотрел машину, полный руль, что у него там есть, все. стоит миллион сто двадцать вот такой вот синий синий четырнадцатый год отдают за миллион миллион перешили ну, чтобы было понимание да? пробег пробегу 200 плюс ну соответственно цена миллион 220 или 240 тысяч Смотрите, ребят, какой красавец стоит. Нам бы, конечно, вот такой бы бюджет. Да, было бы шикарно. А, Итак, значит, это у нас идет 19 год, 20-й месяц, рестайлинг, 1.6, турбо, 170 лошадиных сил, 4 балла, 1 миллион, 537 тысяч он стоит. Красавчик такой. Резина лето, штатное литье уже, другое идет, омыватели, линзы, ноздря, камеры, ветровики, безключевой есть. Вот бюджет, бюджет. Ну-ка, что он там по низу? За полтора ляма-то. 1 миллион 537 тысяч рублей. И рядом еще один стоит. 4 ВД, 4 ВД. Сразу нужно обращать внимание. По низу, да? Ржавый, все, не смотрим. Ржавчины нет. Продолжаем смотреть. Тоже литье у него субаровское. Другое, также летняя резина. Этот по цене 1.357. 16-й год. Как видите, цены разные на автомобили, цены разные. А машины везутся вообще под людей, да, то есть много машин везется под людей. А люди что у нас хотят видеть? А люди хотят у нас видеть маленькие пробеги, целые машины, да, по маленькой стоимости. Ну, естественно, естественно, ребят, пробеги эти крутятся, крутятся для вас. Вы должны понимать, да, вот сегодня у нас, сегодня там, вчера искали машину, я имею в виду сейчас про Леворга разговариваем с вами, Миллион, да, да, есть машины за миллион, но вы же должны понимать, что за миллион то она не будет нормальной вот, Хотя кто-то хочет себе Леворга, вот прям хочет Леворга, да, он купит эту машину, он найдет этот пробег, он узнает, что пробег там 200, там 300 тысяч на машине, и он купит. И он будет ходить радоваться, то, что я купил себе Леворга там 2014 -го года на максималке, да, за миллион рублей. Вот. Короче, машины везутся все и дорогие, и недорогие. Поливоргам тяжело. Изначально, когда я ходил по рынку, искал с бюджета 1 150 000. Нету вообще ничего. Ну, то есть машинку, да, там, собранную с 3-4 частей, я предлагать не буду. Вот. 200, да, уже, уже ближе к теме. Но все равно нету. То. то есть идеальная она не будет. Есть у меня на примете еще два автомобиля. Одна 3,5 балла Там идет два крашеных элемента По статистике она пробивается Идет замена двери Вот я ее буду рассматривать Сейчас она на локалке На локальном ремонте вот После обеда сегодня Должны ее забрать с локалки Пойду ее посмотрю и Есть еще один неплохой автомобиль В хорошей комплектации Не помню какой он год Либо 14 либо 15 Но там пробег идет на автомобиле 145 тысяч Как бы из пробега Из пробега мы тоже выбиваемся Вот сейчас я покажу вам Вот эти вот два автомобиля И все все, варианты Это у нас уже идет 15 год Белый перламутровый цвет Значит, у него также туманки, ноздря, да Омыватели а, Есть у нас сонары, штатное литье Летняя резина Ну, стандартная такая, стандартная ситуация, да У него неплохая комплектация, хорошая Он весь целый Но пробег, ребята, у него 145 тысяч У него, значит, было треснуто лобовое стекло Лобовуху поменяли и мы здесь, айсай система датчика при столкновении есть 3,5 балла он ну, тоже, да, вот слегка так надо будет почистить салончик Полка, все дела. Электро. Лобка старт, антиус. Мультируль, подключение телефона, круиз, руль как бы, ну вот, такие дела тут с рулем. Это мелочь, это все делается, перешивается. 145 тысяч пробег на нем. Пульт. Документация, USB-ха есть. 3,5 балла, 145 тысяч пробег. 1,2 он стоит. 1 миллион двести тысяч. Один Work, еще один леворк, еще один беленький, комплектация у него попроще по стоимости по-моему также он стоит 1.2, либо чуть подешевле, 11.90 где-то вот в этом диапазоне значит так же на литье, повторители бесключевой доступ он идет 4 балла 4 балла, но у него есть окрасы Салон такой приятный. Люблю, когда вот машины продают, да, когда они чистенькие, пропылесошенные, наполированные. Вид у автомобиля совершенно другой. Состояние по низу. Значит, у него идет э, окрас крыла заднего права, идет замена вот этой двери, окрас двери, 100% соответствует аукционному листу, То есть здесь никто ничего не скрывает. Новая, новая. Новое. Шучу, ребят. Не новая, Новое никогда не говорю. Соотношение. Цена, качество. Пробег. Состояние. Пробег 115 тысяч. Соника нет, но вот Соник я открывал в Аляде. Ну, о, загорелась. Болячка, болячка. Субаре это рулевая колонка. Нюха вот такая здесь. Это тоже кнопки переключения менюшки. В были пересмотрены практически все. Да, тяжело дался этот поезд, прям, ну, действительно тяжело. Сумма небольшая, напоминаю, изначально сумма была 1 миллион 150 тысяч, потом сумма была увеличена до миллиона, миллион 200 тысяч. Итак, друзья, что у нас получается? Подписчик неожиданно быстро приехал, он оказался местным, да, с Приморского края, вот с города Уссурийска. Не получилось у меня, скажем так, вручить автомобиль. Я как раз в этот день, когда он приехал, уехал на осмотре в Артем в В общем, автомобиль купили, купили автомобиль, который 3,5 балла с пробегом 144 тысячи. Здесь идет соотношение цена-качество. Да, как бы, он не идеален, но тем не менее, автомобиль, автомобиль, он хороший. Вот такие вот дела. Так, ну и под конец видео. Конечно, хотел показать вам того Леворга, но <смех> раз его уже нет, раз он уехал, покажу вам данный автомобиль. Это был а, штучный осмотр, штучная проверка автомобиля. Итак, это у нас а, Toyota Noh, 2014 год, гибридная версия. Осмотрен он был мной вчера. Сегодня, как видите, автомобиль уже выкупили. Выкупаем. Пришел он, значит, на резине. Резина была никакая, как показать было. Где-то на ношенке Короче говоря, резина была стертая в хлам. Приобрели зимнюю резину. Как раз можно посмотреть состояние автомобиля. Да, посмотрите, диски, они новые. Но не в том плане, то, что новые, они блестят. Да. А, толщина, толщина самих дисков. Ну и опять же, в каком состоянии, в каком состоянии автомобиль. Итак, это 2014 год. год. Это идет гибрид. Он идет со светлым салончиком. цвет бирюзовый это полноразмерный микроавтобус то есть три ряда сидений третий ряд сидений места достаточно для взрослого третий ряд сидений он убирается поднимается наверх прячется он по бокам прячется да значит стоимость автомобиля 1 миллион сзади видите шторочка такие модные 1 миллион триста пять тысяч рублей сзади установлены сценары на литье, также бесключевой доступ, две электро двери у нас есть, второй ряд сидений, его можно регулировать, он двигается, между ними столик, да, то есть можно его раздвинуть по бокам. Есть подлокотники, ионизатор, печка, монитор. Очень удобная функция, особенно если у вас есть дети. Посадил, мультики включил, поехал. Также, смотрите, комплектажка идет. Оп, не дотянусь я! Чуть не упал. Со стройными шторками. Крючок. Видите, японцы молодцы, даже вес пишут. Максимум 4 килограмма кармашек. Также шторки. Шторки можно отгородиться от водителя, да. Ой, не знаю, зачем это сделано. Прикольно, но отгородиться. Да нет, это, наверное. Да, все-таки можно все-таки можно. В общем, сейчас переобуем, поставим в транспортную компанию автомобиль. Значит, здесь у нас стеклоподъемники, они идут в одно касание. В одно касание две двери, ТРК, кнопка старт, руль идет половинка, ну, полных тут нет. Круиз-контроль есть, управление музыка, зарядка. Зарядка у нас не хочет работать. Не работает, есть пульт. Кстати, пульт надо спрятать, бардачок положить. Также документация, Двухзонный климат-контроль. Пробег на автомобиле 115 тысяч. рис открывали в машине. В машине нету. Вот что здесь у нас есть интересного? Больше такого прям интересного особо ничего нет. Меняем колеса. Капотное пространство, я думаю, будет интересно посмотреть. Да, опять же, в каком оно состоянии? Не ржавое. Прям достойное, достойное состояние автомобиля. 1 миллион 345 тысяч рублей. Ну вот, достали резину. Да? Смотрите, вот в таком вот состоянии были колеса. Знаете, многие-многие, увидев вот такое вот состояние колес, они просто отказываются от покупки машины. Друзья мои, вы покупаете не вот эти вот колеса. Вы покупаете автомобиль. Поэтому я вам особо не советовал смотреть на состояние колес при покупке. Да? И тем более, как многие любят, если нет камеры заднего вида на автомобиле, автомобиль нам такой не нужен. Что колеса, что колеса, что камеру заднего вида на автомобиль можно поставить самому. И смотрите, как удобно здесь складываются кресла. Да, буквально, ну, в прямом смысле слова, движением одной руки. Здесь есть специальный указатель. И обратите внимание на да, состояние. Состояние, друзья мои, пола. Значит, вот так делаем с вами. Оп, оно у нас отпружинивает. И практически само да, поднимается. Из вам остается вытащить отсюда защелку. Защелку вытаскиваем. И вставляем вот сюда клипсу. Все. Очень удобно и практично.